Ты слышишь сигналы из космоса. В 1957 году их транслировали все радиостанции мира. Впервые в истории человечества в космос был запущен аппарат, созданный руками человека. Это был первый искусственный спутник Земли, который запустил Советский Союз. Так была открыта эра освоения космоса. Представь себе. Раньше вокруг Земли кружил только ее естественный спутник – Луна. Но человечество совершило гигантский прорыв в космос. Прошло чуть более полувека, и уже более тысячи спутников различного назначения кружат над поверхностью нашей планеты. Без них сегодня уже невозможно представить себе нашу жизнь. Ведь это спутники погоды, связи, телерадиотрансляции, навигации, научные спутники, которые изучают Землю и объекты Вселенной. Вокруг Земли движется знаменитый космический телескоп Хам, который позволил ученым заглянуть в модуль Вселенной и даже установить ее возраст. А первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин сделал виток вокруг нашей планеты на первом пилотируемом космическом корабле в 1961 году. Множество исследователей побывало с тех пор в космосе, они проводили долгосрочные полеты, стыковки кораблей, выходили в открытое космическое пространство. В наше время космонавты из разных стран получили возможность работать на пилотируемой Международной космической станции, которая вращается вокруг Земли. Состав космонавтов периодически меняется, и исследования Вселенной продолжаются в постоянном режиме. Каждый спутник, станция или космический корабль движется по своей околоземной орбите. Слово «орбита» в переводе с латинского языка означает «дорога», «путь». Это очень важно, чтобы спутники не сталкивались и не мешали работе друг друга. А чтобы запустить аппарат в космос, нужны немалые усилия. Прежде всего, аппарат надо в буквальном смысле оторвать от Земли. Задумайся над этим, ведь все предметы, которые мы подбрасываем вверх, обязательно возвращаются на Землю. Как бы высоко ни летел объект вверх, скорость его начинает быстро снижаться и в конце концов он поворачивает к земле и стремительно ускоряясь летит вниз. Обрати внимание, скорость падающего предмета увеличивается ежесекундно, как будто какая-то неведомая сила тянет его к земле. И такая сила действительно существует, это гравитация или притяжение. О том, что между всеми телами во Вселенной существует взаимодействие, первым догадался великий английский ученый Исаак Ньютон. Говорят, что однажды, наблюдая за падением яблока с яблони, он задумался над тем, почему падающие объекты летят на землю. Ученый понял, что причина, вызывающая падение яблока на землю, Движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца одна и та же – это сила тяготения. Именно гравитация не дает Луне улететь от Земли, а Земле и другим планетам оторваться от Солнца. Сила гравитации удерживает всю нашу Солнечную систему в пределах галактики Млечный Путь и определяет местоположение других объектов во Вселенной относительно друг друга. Ньютон сделал такой вывод. Между всеми телами во Вселенной действует сила взаимного притяжения, которая зависит от массы тел и расстояния между ними. Более массивные объекты притягивают более легкие, которые находятся на таком расстоянии от них, что попадают в зону их притяжения. Таким образом Ньютон открыл Закон Всемирного Тяготения, один из фундаментальных законов нашей Вселенной. А Законом науки называют описание существенных устойчивых и повторяющихся связей между явлениями, процессами и состоянием тела. Закону Всемирного Тяготения действительно подчиняются все объекты во Вселенной. Если бы исчезла гравитация, наша Вселенная просто схлопнулась бы и прекратила свое существование. Теперь тебе понятно, почему брошенный вверх предмет падает на Землю? Да, он подчиняется закону гравитации. Сила тяжести Земли удерживает все объекты на Земле, иначе бы они, в том числе и мы, просто улетели бы в космическое пространство, даже вода выплеснулась бы из всех океанов. Но как же в таком случае можно запустить аппарат в космос так, чтобы он не падал на Землю? И здесь тоже есть подсказка гениальным ученым. За несколько столетий до запуска первого искусственного спутника Земли, когда и представить себе не могли, что появятся ракеты, спутники, космические корабли, Ньютон провел мысленный эксперимент с пушечным ядром. Вот его суть. Если пушку наполнить порохом и выстрелить из нее, то ядро пролетит некоторое время и упадет на Землю. Чем больше пороха заряжать в пушку, тем дальше пролетит ядро но в конце концов все равно упадет на Землю. И тогда Ньютон представил себе невозможное на тот момент. В пушку зарядят так много пороха, и ядро полетит так быстро и так высоко, что станет вращаться вокруг Земли, наматывая круг за кругом и не падая на нее. Именно это и происходит сегодня в космосе. Любой объект, достигнув определенной скорости, превращается в искусственный спутник Земли. Эту скорость называют первой космической и составляет она около 8 км в секунду. А размещаются космические аппараты на околоземной орбите на высоте от 160 до 36 тысяч километров от Земли. Теперь ты наверняка можешь ответить на вопрос, почему спутник не падает на Землю, хотя он и находится в состоянии свободного падения. Это происходит именно потому, что он стремительно несется с космической скоростью, которая удерживает его на орбите Земли. Это просто чудо, что ученым удалось найти такую возможность, чтобы спутники могли функционировать на орбите Земли. Но чудеса на этом не заканчиваются. Самое интересное начинается тогда, когда спутник попадает на орбиту Земли. Но об этом смотри в следующем ролике.